Вам дал запись. Да. Насчет э, Моффета, да, что-то говорили, интересно? Мофет, да. Моффет, да? Моффет, да. А по-русски Моффет, по-моему, говорят. Да, точно, по-русски я все время слышу мафет А на иврите, наверное, Мофет. Так что, так отключите, а что? Пусть, пусть, пусть. Сейчас уже, мы уже. Интересные вещи, говорю. Ну, Александр, ну хорошо. это не играет. Нам наоборот, ему интересно будет, он услышит. И мы повторим еще, но чуть-чуть по-другому. Так что такое мофит Ну, в смысле, он есть, это понятно. Это школьная система, которая от русскоговорящих, о, Александр! Появился. Я Александру тоже сразу даю. Добрый вечер. Право, право записи. Алло, рекорд, да. Вот. Уже, уже вы можете пробовать и включать. Ага, хорошо, Получилось, я да? отключаю. О, все, у вас уже включилось. Сегодня мы все. При, при записи. Ну, вот э, коронавирус свирепствует. И, и я на своем фейсбуке, кстати, э, может, кто-то из вас видел, а кто-то и нет. оно ну, если мне удастся отширить. Очень важный слайд. Он такой совсем короткий. Сейчас, сейчас, скрин. Вот я его показываю. Вы его видите, да? Да. Наконец-то я понял вкратце основные да, места. Да, но за... То, что вы, что вы прислали. Ну, то, что я... А, а я вам по почте тоже прислал. Да, и да. Я, я считаю... И, и, и, и это не просто я выдумал, а это статья вот в каком-то там интернет-источнике вот на... Иврите, она поднимется, я да, надеюсь. Вот табличка на иврите, если вы, вы видите, да? Вот теперь я вам расскажу, как как э -э, вуалировать действительность с помощью манипуляции, ну, даже не манипуляции, а строку просто. Выкинуть первую строку. Э -э... Ну, понятно, значит, для тех, кто на иврите не читает, Первая строка, они указают, указывают, что 67% людей заражаются дома. И это вполне может быть правда, потому что если человек из школы или ресторана принес вирус, то дома он с большой вероятностью просто может всех заразить. Вот. Так если... А, а, а дальше мел... мелочевка. Кстати, Масад Хинух это... Как, как по-русски сказать, это не учебное заведение, это учебно-воспитательное или образовательно-воспитательное? Ну, да. То есть туда детские садики тоже могут вполне входить, да? Да, да. Я, по идее, да. То, что вот. И там всего 9,5 процентов, ну ерунда. Главное, дома закрыть, забить, <забить>, <забить> все остальное <забить> Так, так вот, я, я да, и, и, и, вы, вы знаете... Не Пустите не в пустить, не пустить, да, в общем, всех пустить, тогда все будет... <свят> ну да. Всех пустить в школу и в рестораны, нет. дома забить, и, и вирус кончится. <свят> Значит, но я, я вам скажу удивительную вещь, что даже человеку, который все это понимает, пока он не разделил и не выделил эти цифры, ему все равно... Мозг с трудом справляется с этими 9,5%. половиной процентов. Поскольку... Вы как по совсем смотрите, плохо я, люди. А, нет, ну я просто о себе говорю. куда <свят> <свят> <свят> <свят> <свят> <свят> <свят> Мой мозг плохо справлялся, и я просто взял простую вещь, которую Аран сказал, что раз 67% за еще оставшиеся 33%, вот я на эти 0,33 и разделил и взял просто самые большие разделы. И вдруг, знаете, как в проявитель вот эту фотографию в проявитель опустил, и вдруг совершенно простая картина она а, там еще они завуалировали, они, грубо говоря, примерно равные доли, залы торжеств разные. Эруа, кстати, еврейское слово Эруа, но ну, я написал это как -то... в основном это торжество, хотя это может быть и почетное, и это самое, как это называется, какое-то почетное собрание или что-нибудь такое. Торжественное собрание. Вот, так они разделили пополам, то есть получалось, грубо говоря, 14% торжества, 14% ресторанов, ну тоже как бы ерунда, да? А вот э, собираешь вместе, и картина, ну, абсолютно простая и просто вот, да. Mm -hmm. И теперь понятно, что никуда далеко идти не, не надо, потому что вот здесь уже э, сколько? 72%, наверное, чуть больше, потому что это еще ну, порядка 72%. Вот э, эти три, ну. Синагога Ешива. Кстати, я вам должен сказать. Насчет синагоги Ешивы, если там 14% заражается, то тут надо признать, что фактор дома уже начинает играть серьезную роль, Потому что религиозные силы большего а, размера. А Ешива почему не отнесли... А потому что там отдельная... А потому что там отдельный это я своими словами написал в Ешива, а там было, я даже кликну, если Ой, где, вот, если кликну, это религиозный э, Масад, да, Кнесет, Ешива, да. Миква. Ну, я надеюсь, что Миква это не такое, не, не самое, хотя, может, может быть, ну, мы, по крайней мы, мере, мы, почему и... вы считаете, что Ник вы это не. Нет, нет, мне... а у меня. Почему Ешиво не относится, к нему Асад Хину? Это... Ну, вот так. Наверное, Ешиво это как более. Она ну, вот так они разделили. К... Что, и, что отказ я отказ от могу вам сказать? Министерство образования. И это статья, отказ... вот, где, где она опубликована. Ротер. Ротер. Где? Тут столько слов. Ротер. Те, те, Терясь, где и где. Ротер. А, да, вы вот эти делали. мелкие буквы. Это ротер, да, ротер. Вот. Потому что. Да, да, да, да, да, вот она, рот. Да. Вот. Так что вот это вся. Ну и, ну и понятно, там еще работа. После разделения там получилось около 7%. 7 процентов. А дальше интересно. Далее гершайм рейс, батэ-вод. батэ может быть, диюр или может быть доктор. Я никак не мог... Нет, это Ди-Юр. Я думал, доктор, доктор заражает их. Ж, жильцы, жильцы, как они называют. Ну, в общем, те, кто живет в батэ. Ну, дома престарелых. Дома. Дома престарелых да. но, но вот эти все статьи можно смотреть и все-таки... Вот эти три главные, но они настолько доминируют, что мы уже понимаем, почему эта тема Академии Хана, учебное заведение, это то, где Израиль отличился от всего мира, да? Дети всего мира пошли на каникулы, да. а Израиль открыл школы после карантина. Я даже не знаю, в какой-нибудь Европе были ли там летние школы, лагеря или особо нет. Ну вот. По-моему, Вы... не было. Это вообще, я считаю, что это вообще, конечно, безобразие. Да. Потому что это сделали. Ну, вот, потому что именно из-за этого, этого сейчас все, все проблемы начались. Конечно. Я, конечно, конечно понимаю, что там это да. что там, когда мама там требует, очень трудно отказать, но для этого существует. Ну да, И... не, ну не, не, не в смысле, Серый... мама требует. А хотели мам на работу отправить? Да. Э, а, а, Аран, кого хуже слышно, меня или Александра? Я хочу а, Алекс, почему-то. У Алекс, видно, дома кто-то еще интернетом пользуется. Не знаю. У него не большая не семья, нет. слава богу. <свят> э -э -э -э, нет, я, я не знаю, что... Нет, это... если, бы их, если бы эти мамы не требовали таскать в сады, бы... Это не uma, мамы, это начальники, well мам требовали. А что, меня плохо слышно? <сходить> ну, иногда прерываются, ну да, если у вас там ваши домашние могли бы умерить нагрузку интернета, может быть, мы бы сказали, что у них большая заслуга перед обществом. Появится вот так что вот эти три статьи значит, что радует что хотя бы частично что уже объявили, да, что после первого сентября только младшие классы там первый, второй, третий я не знаю, или четвертый сколько первых классов будет в школах, а остальные дистанционно да? я, я хотел просто отметить ну, я, я наблюдал это близко и, и пытался как-то, да, даже чуть-чуть, как-то как называлось у Кордонского, при... Э, ну, в общем, когда он, когда он пошел на работу в администрации президента России, он сказал, что он работает там и следователем наблюдать. То есть просто uh -huh. ему это интересно. Э, вот... Э, я, я вот таким исследователям наблюдателям работал, то, то есть как бы с, сталкивался с этим. Проблема была не, не просто в том, что выгнали детей в учебные заведения, проблема в том, что и не изменили вообще ничего, практически, в системе образования. Ничего вот из того, что в капсулах... Со, со, Разделение. По-моему, делали, я знаю, что делали. делали, но очень, а у... а, очень быстро а, а я бы предложил эту тему просто отложить, потому что лучше школы не открывать, они, они хорошо. о том, как их лучше открыть. Э -э хорошо, да, ну давайте отложим. В смысле, давайте, давайте и <тролковать> Да, поэтому, э -э ну, ну, ну вот, ну понятно, что рестораны и залы торжеств это все-таки наименее болезненное для общества ограничение, и я очень надеюсь, что в конце концов это сделают. Я, я не очень уверен, что, вы знаете, если человек там это собирается устроить свадьбу, там, на которой там приглашается, собирается, там, 500 человек. Я знаю, и... я знаю для него, Александр, для но него и... это вы жертва. Знаете, мы... Для него для это людей. большая жертва, но если он на другую чашу весов положит умерших, Здоровье, он может еще раз хороший. подумать, потому что если говорят, что младшее класса надо открыть, чтобы не было экономической катастрофы, то он пригласил на свадьбу, экономической катастрофы не будет. Он пожертвует, он там на Зуме свадьбу организует. Сейчас на Зуме можно очень много красивого и даже встретить родных из других стран, которые вряд ли бы приехали в обычную ситуацию. То есть вот быть адвокатом человека, которому действительно очень трудно, он там умрет там несколько несколько человек, но вот свадьбу мне трудно отменить. Все-таки мне кажется, что мы все втроем ну, в другом находимся. Нет, На нет Нас, абсур... Нас убеждать не нужно. Убеждать нужно вот именно Этот человек, который собирается организовывать. Так мы убеждаем собственно говоря нашим разговором. А что что его убеждать? Действительно? Так страдаешь, что готов несколько человек убить, чтобы попраздновать как нужно? Э, в, этом, в этом смысле, ну, и, если мы говорим о религиозном секторе общества, к огромному сожалению, то есть просто моему личному огромному сожалению, равины никак, ну, никак не приняли участие в, ну, в пропаганде ну, умеренности в проведении торжеств. То есть их, Точнее, их, ну, ну, скажем, нет, ну не как это сильно сказано, но существенно меньше их влияния было, чем. Ну, я, я, я бы Не все вошли в тему, но тут, тут мне, по моему, как говорится, скромному мнению, тут ну, просто это роль государства. Она должна росчерком пера сказать не больше. Сталькита и закрыть эту тему. Лобби. Огромное лобби. Хорошо, хорошо представьте, ну, представьте себе просто... Если людей, вы не будете предлагать решения, ну ладно, а, ну хорошо, держит, ладно. Держит, держит ну, Я, я ну, хочу о школах поговорить, это было только... Ну, ну хорошо, ладно, хорошо. Я, я не против. В общем я, я просто говорю, что, к сожалению... То, то, что вы нам рассказывали, что парикмахерские салоны где ну, условно говоря собачек. владельцы собачек которые бегут да. собачек обладает да, да. вот ну тем не менее когда перегрузят с больницы единственное что еще кстати одно на наблюдение во всем плохом есть какая-то хорошая сторона если сейчас это идет очень сильно то вынуждены будут более строгий карантин сделать осенью, да? А это возможно. Это, в смысле, что значит более строгий? Ну, Там просто будет... нам... по полный, полный карантин, скажем так. Да. Так подождите, полный я, я мыслю еще: это была присказка. А сказка такая, что. Все боятся самого ужасного, что грипп и коронавирус сойдутся вместе, да? Да, да, да. А у меня другой тезис. Если есть, да, да, да. если есть вирус, который более агрессивен, чем грипп, и вы делаете карантин, чтобы этот вирус не разошелся, то и гриппа не будет, и будет намного меньше смертей от гриппа. И я это я не против этого тезиса. Просто Но я не вижу, не вижу, что да, и общество движется к пониманию. Подождите, я, я, я, я, я не сказал, что будет, я сказал, если будет. Хорошо. Просто сейчас сейчас я где-то видел статью, что спор идет. Вот в этой второй условно говоря волне, которая начнется осенью, которая собственно по времени уже начинается, да, первый, первый, август, то есть как условно говоря разделили от начала, от начала коронавируса до 31 июля, это первая волна по каким-то документам там. Этого, М, М, М, М, М. Ну хорошо, как она развивается? Она, она, а, она я... действительно так, так что? А, а вторая, сейчас, вам сейчас, я вам помогу, сейчас оптима, оптимальный вариант, я повторяю а вторая это, будет более опасно, что потому, что, во что, второй это... будет на 30% больше на, умерших, умерших на 30% больше это оптимально для Израиля, я думаю, это будет э, в три раза больше Ну, все, все зависит от, от, от общества еще раз, Новая Зеландия в южном полушарии прекрасненько свели к нулю. Причем главный город полтора миллиона человек. Не, не такой уже маленький. Полтора раза больше, чем в Стокгольм. Нет, -не, я не, не, не вижу. вижу тут фатализма. Я наоборот вижу. Ну, ну как бы я, я согласен, Аарон, что правильно говорить то, что вы говорите, что будет очень плохо. Чтобы люди взяли за ум. Но если бы люди за за ум, я еще раз. Послушайте, вы в сторону ушли до немножко парадоксального тезиса. Я, я хочу вас к нему снова вернуть. Если в период эпидемии гриппа, казалось бы, грипп вместе с коронавирусом – это ужасно. Там многие mm -hmm. будут гриппом болеть, и будет ложных, так Мой тезис, что гриппа не будет больше, чем коронавирус, а будет меньше. А можно предположить, посмотреть. что это вирус, который менее агрессивно заражает, что вполне угу. может показаться. Угу. А можно ли посмотреть статистику по гриппу, скажем, Японии, они не вводят полный карантин, но они вводят масочный режим, да? Япония, условно говоря. Ну и, наверное, Южная Корея. Да? Можно ли посмотреть статистику смертности от гриппа? Нет, Аарон, я вам еще раз Я, я понял Но тезис. обычный год вы не можете сравнивать. В обычный год школы работают. Как, да, вы что, это, как говорится, это совершенно другие масштабы. Если страна сделала карантин против коронавируса, а коронавирус, допустим, более активный, чем вирус гриппа, Допустим, если коронавируса будет, там, не знаю, э, там 200 зараженных в день, условно скажем, хорошая страна, то гриппа тоже будет не больше 200 в день. Это простое э, математическое простое утверждение. Не надо знать истории. Это только из предположения, что вирус гриппа не более агрессивен, чем коронавирус. Ну, хорошо. Да, да, удалось передавить. Ну, это как сказать. Ну, Подумайте, если есть два вируса, один из них более агрессивный, и он достиг N единиц в день, совершенно понятно, что другой вирус достигнет меньшего количества. Mm. Может быть, и надо сейчас подумать, потому что я уже вовсе не уверен, что это что это будет, mm. Mm. а что нам даст этот тезис? Я понимаю, что, что если будет у нас, что если и что не будет, скажем так, спирали, что, так сказать, люди будут болеть и коронавирусом, и гриппом, и смертность возрастет за счет взаимодействия этих двух болезней, когда одновременно будет и то, и другое. Но количество зараженных гриппом не будет больше, чем количество зараженных коронавирусом. Ну да, если мы вводим И там это бы. самый полный экран, а? то да. И кстати, если предположить, что они независимо распространяются, то пересечение будет очень маленькое. Если, если допустим, каждым из них заразится 1% населения, то одна десятитысячная будет иметь два. Это вполне хорошая ситуация. Ну, ну хорошо. Ну, ну я, я предлагаю оставить это для домашнего размышления, потому что вы, конечно, найдете какие-то подводные камни, вот. Ну, такая мысль в голову, слава. Неожиданно. Вот. Так что... Э, а, ну, ну да, значит, э, э, кто-то из вас слышал объявление, потому что уже сейчас, до 1 сентября совсем немного, уже, уже официальный план есть, да? Mm -hmm. э, до какого возраста дети будут ходить в школу? Я, я не знаю. Я не понимаю. По я запутался, честно я говоря, от всех этих прогнозов. Тогда я вам скажу то, что я слышу. Первые то ли три, то ли четыре класса. Будут ходить. Будут ходить, а остальные уже совершенно ясно сказали, что нет смысла ходить. А я бы на самом деле сказал бы даже, вот почему-то вот такое более серьезное утверждение не проходит. Надо сказать, если у вас есть младшие дети, и есть возможность оставить их дома, оставляйте. Это было бы наиболее правильное сообщение на населения. А уж кто там ну, считает, что вот ну, уже никак, ну, хоть это и плохо, но, по крайней мере, меньше детей придет в школу. Ну ничего не поделаешь. А? Это правильно, по-моему, на Украине, между прочим, так и было. В смысле, будет, вы хотите сказать. Мне кажется, вот я пытаюсь вспомнить, мне кажется, кусочек весны еще. Mm. Может, кусочек весны еще так было. Мне говорили, что на Украине открывается, откроют в октябре, если я не ошибаюсь, но при этом строго разделят по маленьким группам и приготовят, и проинструктируют учителей, чтобы дети из разных групп капсул не пересекались, но надо спросить у жены, она больше в курсе. Ну да. А, а кроме того, в Израиле вообще это прекрасная возможность. Вот то, между прочим, о чем я еще думал, когда свиной гриб был. Израилю сам Бог велел, даже почти в буквальном смысле. Ну, какой смысл открывать учебный год на пару недель, чтобы Потом в праздники дети принесли и заразили. Ну, да, да, да. Я, я это с самого начала говорил, что это не имеет смысла никакого, что сентябрь. Да, не вот, не э, не, не до... подтверждаю этот тезис Алекса из про да. последней нашей встречи. Да, да. да. Ну, Вот, а, а я этот тезис говорил еще в 2000... подождите, 8 или 12? 2008. Да, 2008. И даже пытался связаться с этим главным эпидемиологом, который сейчас грота, грота. Даже я его телефон разыскал тогда. И он отвечал, что вот все-таки в Австралии там смертность оказалась низкая, что можно обойтись. Вот. Так, ну и, и что? Так что, Академию Хана, а, что надо вслух сказать, допомнить, что Академия Хана это совершенно замечательная вещь, это когда гениальный преподаватель выложил уроки по всей школе, по всей программе средней школы, и не только уроки, и домашние задания, и автоматическую проверку, если ученик не ответил, то ему дается дополнительные вопросы и рекомендуется, какой урок он еще должен посмотреть чтобы он снова, но ну, совершенно гениальная система. И, и она лучше, и то, что Аарон сказал, я от других слышал, что на иврит оно не переведено, а просто в, в этой рамке на, на иврите люди делали свою роль. Да. Он ä, преподаватель гениальный, и вот сейчас месяц остался. Вот если бы сейчас какая-то часть людей организовалась, можно было бы за август сделать, там несколько первых, там первую неделю, две недели. Вот как раз этим детям вполне можно было бы и 1 сентября открыться. Ну, как пилотный вариант, да, возможно. Ну, даже не пилотный, если успел перевести. Да, ну, да, может, да. Как может как пилот. Может, как пилот. Ну вот да. кто бы кто бы начал переводить? Вот я вот так. Хотя, вот это самое, у нас не мог быть тебя... Хотя вот у меня вот мальчик, но он, правда, говорит, что для него это слишком это самое. Там у него в школе намного лучше все. Подождите. Я он смотрел делаю. намного лучше, чем Академия Хана? Я ему говорил про, это, про Академию Хана и так далее, да. Так подождите. Может оказаться, что он смотрел на иврите. Это наиболее вероятно, что он на иврите смотрел. Ивритский вариант я... Иврития... Уроки самопальные, это не перевод тех отличных уроков. Это кто-то делал просто, воспользовался этой компьютерной рамкой и в нее положил свой салат, в ту тарелку. А, понятно. И поэтому вашему сыну, может, и не понравилось. Может, он посмотрит, а он по-английски нормально, да? Или как? А вот это он или это кто-то другой? да? Что? Нет, а это другой. Не по Это по другой. Да. Так он, он по-английски понимает? Да, это по старшему, -старше, который уже закончил. А тот, кто помладше. Да, да, да, какой? вполне. А? Может. Да. Ну вот, смотри. Да, ну я все равно младше, тем не менее, может... 16 лет, поэтому ну, не такой ну, Я не маленький. знаю, в какой сфере учится. То есть он нормально изучает английский, да? Mm. Да, да, да, там у них у них хорошо оставляет хорошо изучать. Ну и более того, не забывайте, что он тоже, в общем-то, это самое, кем он американец. А, ну ой, вообще, ваши дети, ваши дети это идеал, потому что вы оцените уроки по-английски. Так, а, так, так, послушайте, Александр, так вы, наверное, еще относительно активный человек в англо-саксонском сообществе. Да, кстати, может быть, действительно, я, я прошу прощения, какие-то сдвиги да. происходят в, в американском образовании? Ну, положительные сдвиги, просто если происходит, так отнюдь, так отнюдь не в лучшую сторону. Ну да. Хотя да, Академия Хана да. все-таки, сказать... знаете, там большой активизм на, на их веб-сайте. Чувствуется, что во время коронавируса они стараются расширить свое влияние. Ведь, ведь этот Zoom, вы, вы, вы понимаете, что Zoom он вынудит. А Аарон, еще не было времени, только у Израиля затянутый учебный год. На, на лето переходящий. Потому что у нас осенние праздники, да? Угу. То есть у других стран еще не было времени это сделать. Вот сейчас, вот сейчас самое горячее время начинается. Вот август и последующий. Сейчас, сейчас начнется школьная революция. Может начаться. Если, ну, возможно. сейчас в основном обсуждение в Америке не что будет со школами, а что будет с колледжем и университетом. Ну, это само собой. На, на Zoom потому, это, что вот, вот, потому что, я объясню там, почему именно туда идет э, сдвиг, потому что, ну, как бы школы, они как бы финансируются, ну, по округам, то есть, mm -hmm. это, грубо говоря собираются налоги, и вот в округе это тратится. Uh, ну, там, где не хватает, может быть, там, что-то подкидывает. Университеты университета и кауджи, там, друг, там другая система, там значительная часть именно их доходов, это то, что платят студенты. Ну, да. А студенты... Э, а, ...а, ...а. Тем... Я прошу Надо, Надо просить ваших домашних интернет. Немножко освободить. Платить вот такие деньги за, за то, что чтобы общаться по зуму. Подождите, подождите. Тут да. я, э, я не э... знаю, общаться или не, не общаться. Сказать... По моему, по зуму, вот мой, мой опыт, по крайней мере, я просто счастлив. я надеюсь, что студенты мои счастливы, хотя они на меня немножко ворчат. Уже им сложный экзамен вроде бы. Они говорят, я им сложный экзамен сделал. По Зуму можно абсолютно полноценно учить. Другое дело, что один профессор по Зуму может и 500 студентов обучать, и тогда другие станут безработными, там те, кто похуже. Но по Зуму можно ну, на пятерку обучать, если по советской системе. Причем это еще мы не используем в Zoom и те возможности, которые может давать интернет, то есть визуализация всяких образов непосредственно. Если поколение действительно а, как это... нужна визуализация ну, образов, то есть как бы сейчас все-таки, как правило, Zoom это ну, лекторская, которая вынесена в интернет. Да? Ну, как бы, как аудитория, которая вы, вынесена в интернет. То есть, да, интернет ведь сам по себе дает возможности очень большие, да, и визуально, визуально то, то есть, в том числе, как это называется, когда вы даете, когда подвижное изображение, не просто вы картинку показываете каждому и рисуете это, вы можете показать. Ну, виртуальная реакция, да? Ну, да, вирту, я имею в виду виртуальное. Вот Виртуальная это. реальность, да? Ну, почти я, я не знаю, можно не одевать шлем виртуальной реальности, но можно делать картинки веселее, сопровождение и всего прочего. Да? Можно ставить образы, которые пробуждают, можно ставить э, э, э, шутки, которые пробуждают. Да? То есть, как бы я, я как бы перечисляю все достаточно банальные педагогический прием, да, то есть когда говорится, что там важно зацепить эмоции при преподавании, может, да, это увеличивает восприятие. Важно зацепить ну, очень, очень, очень хорошо, что я не помню этот эксперимент, который проводился с детьми, когда им давали условно говоря, что-то смешное показывали, а потом рассказывали, а потом, ну, и показывали. А потом давали какой-то материал и количество понявших возрастало чуть ли не на порядок. Ну, да. И, ну, тут и, и, и да, и с другой стороны, есть определенный ба баланс. Mm -hmm. вы, вы знаете, вот где-то лет десять, даже больше назад стало возникать много обучающих таких э, э, инструментов, да, ну даже не, не инструментов, а комплексов в, в интернете по, по определенным темам школьной программы и так далее. И я очень этим интересовался, я видел, что и в Израиле какая-то фирма э, возникла, и вот такие они красивые с помощью Графики. А, а потом пришел а, товарищ Хан, у меня, к сожалению, его имя э, выпадает все время. И просто писал а, ручкой на черном фоне. И он самый популярный. Он самый популярный. Нет, я, я просто говорю, что те, кто жалуется на недостаток. Э недостатки, минусы интернет-образования, то есть они ну, считают, что через какое-то время ситуация вернется, то есть они, они борются, собственно, это, да, чтобы ситуация вернулась к обычной школе. Да, то есть это, это не так хорошо, то есть, насколько я понимаю. Вы, адаптали... если... вы, вы, вы знаете, Аарон, есть период, есть период адаптации, и он mm -hmm. все-таки занимает там какое-то количество месяцев у большой массы людей. Кто-то может впереди друг, других идти, немножко раньше идти. А у основной массы идет период адаптации. Тут у меня чисто тех, технические иногда... Ну no, <связывая> хорошо, <связывая> можно. <связывая> а, вот, З, значит, я, я, я вам скажу такую простую вещь. У меня аудитория, я, я, я вам уже рассказывал, аудитория около 100 человек. Большинство профессоров, к сожалению, не открывает микрофоны. Студентам боятся, что просто выйдет из-под контроля ситуация. А я обнаружил ровно обратное, что в группе из 100 человек обычно активно, ну не знаю, грубо говоря, 5 человек, остальные слушают. И ты с этими пятью людьми ведешь разговор, как будто в телевизионной студии, да, гости в студии. Идет полноценный урок. Остальные слушают тоже, как будто он... У, у, у, у тех, кто из оставшихся 95, они тоже, у них нет ощущения, что 95. У них есть ощущение, mm -hmm. что он шестой. Mm -hmm. Mm -hmm. Что он шестой, просто они себе болтают. Он э, тоже сидит с, с удовольствием слушать. Исключительно хорошая атмосфера возникает. Хорошо, очень хорошо, очень рад, очень, очень, очень, очень позитивно. Спасибо за позитивную информацию. Ну, ну да, я, я, я, я, я, я вот надеюсь. Единственное, что вот в самом деле, если бы мы могли в августе вот придумать, как в августе, я не, не зря Александр сказал, что он еще активен, скорее всего активен в, в англо-саксонский, да, это называется англо а, страны. страны. Да. А да. Может среди них и найдутся волонтеры, которые академию Ханна там любят и. Вот я, я не, не понимаю, как этот процесс инициирован. Не знаю. Я. Yeah. Yeah. А, о, вы, вы, вы знаете, может быть Илья Дворкин, он в области образования. Ледворкин проводит сейчас э, ле летний, летний, летний лагерь, лагерь который марта. уже к концу идет. Именно в области может, образования. Да. Да. Ну конечно. Да. О, если дать туда эту идею, наверное, уже поздно, но все равно он может все. Александр, да, это нам втроем, да, такую несчастную. Давайте давай на него вместе накинемся, предлагаю. Да, да, да, да, да, да. А, Давайте накинем. Дворкина, может да? даже втроем на него накинемся нет я сейчас как бы с ним общину последние дни естественно не, не общался но я с ним уже восстановил контакт просто мы с ним по, по техническим причинам давно не общались не, не из-за того что послал. очень здорово потому что он, он находится в центре большого педагогического сообщества он же в иерусалиме и в в Петербурге организовывал семинар международный, и туда да, очень да. серьезно уважаемые люди приходили. Да. Я, я очень изменился. На одну секунду. Вот. Э, хорошо. Так, э, понимаете, август очень горячий месяц. Август очень горячий месяц. Если использовать август, если использовать август, то может к сентябрю у людей бы появились эти уроки и кто-то захотел бы их использовать просто с самого начала. На иврите вы имеете в виду? Мы не говорим иврите. сейчас иврите, на иврите. По-русски, потому что как раз он объединяет э, дворкин, э, два, два сообщества. Он объединяет два сообщества, то есть это могло бы Встреча еврита-говорящего и русского, потому что в русскоговорящем сообществе еще много учителей, которые говорят по-русски, но преподают в Израиле. И э, тема Мафета тут, естественно, вдруг возвращается опять. Кстати, то, что я посмотрел про Мафета, мне, мне не очень понравилось, ну визуально. Я попробую завтра с, с кем-нибудь поговорить. Отзывы я посмотрел, ну, не, не русскоязычные. А, а что это такое? Подождите, мы же не знаем, вы говорите слово. Мы знаем, что есть система школы? Они что-то, что сделали для дистанционного... У них есть так называемые вечерние курсы удаленные. Да. Ну, собственно, пока все, что я могу сказать... И что, вам удалось их подсмотреть или, или знаете, отзывы от кого-то, кто их... Я посмотрел отзывы, я посмотрел. Я, пос... а сами я посмотрел отзывы, есть, сами, да. сами уроки я постараюсь завтра поговорить и посмотреть. Если в записи есть уроки, очень интересно. Да, да, я попробую. И может быть, они бы захотели, вот может, если бы они захотели... Потому что Академия Хана это прекрасный базис. Там же просто один отличный учитель, а остальные вокруг этого могут как бы делать. Ну, может, есть еще в самом моем Мафете, скорее всего, есть какое-то количество ярких учителей. Mm. Тут э, другой масштаб, как говорится. Очень яркий учитель вдруг доступен всем ученикам. Э, я, я не знаю. Не, не знаю. Там есть один, если не ошибаюсь, был один, яркий учитель, не помню, как его звали, хотя он, по-моему, здесь у нас в Диватране преподавал, в Вортовской школе. И это все, что я могу пока сказать. Давайте отложим на следующую, на следующую встречу. Да, это да, это на следующее. Мы, кстати, вот в эту просто вопрос, значит, мы на эту тему мы исключительно образовали, потому что в прошлый раз мы как раз с Арон пытались обсуждать именно экономические. экономические mm -hmm. ну, Михаил, вы удалось посмотреть то, что вот мы я, говорили? По-моему, мне прислал не вашу встречу, а это... А, я, я просто ошибся и, видимо, я... прислал мне... Ну, можете, поскольку вы уже проговорили, у вас это сформировалось, может, как раз это было бы и здорово, чтобы если бы сейчас вы уже в более созревшем виде опять выразили то, о чем вы говорили, может, может быть, какой-нибудь второй, второй этот самый, чуть-чуть коротенький второй проход бы сделал. Что, что, что, какая основная мысль была? Ну, тут, я э, скажу, что основная мысль. То есть там основная это именно э, какие, э, какие действия, э, э, как это, как отражается, какие именно отрасли, какие именно отрасли экономики. В наибольшей степени подвержены вот, э, проблемам связанным с разрушением, с карантином, угу. в какой угу. степени и э, как вот каких это... В каких отраслях условно да. говоря? Угу. И, и что, и, ну, и, и что-то конструктивное. Грубо мы... Конструктивная конструктивный... кон ну... э -э -э мы, мы пытались посмотреть, э -э какие отрасли и где переживают... Именно отрасли экономики ага. переживает спад. Да. И... и Возникла мысль, что может быть имеет смысл разделять, э, выделять, точнее в экономике, mm -hmm. сектора, которые связаны с бюджетом. Это, я это называл метро, метро, метрополитен, как, как это называлось, метрополитен? Метрополитен статистики. Гросс продакт. да. Это, То есть я имел в виду, что то, что связано завязано напрямую с бюджетными средствами, с федеральным бюджетом. Да. Вы имеете в виду, бюджет... которые поставляют средства в бюджет или получается из бюджета? Я плохо понял. <связываем> которые пользуются бюджетом. Это, это связано, почему? Там, нет, ну, это Там часто. речь идет о, вот нет, важно. Не важно, я не хочу в сторону, наоборот, я хочу вас вернуть к какой-то одной главной мысли. Так, э, так что? А, ну, сейчас, одну минутку. Одну минутку. Может, какой-нибудь маленький примерчик или... Пожалуйста. Чего можно хорошего сделать, да? В условиях так, да. Довольно, довольно интересная мысль возникла по поводу обсуждения с Александром, что когда там говорили, что говорят сейчас, что в связи с карантином возрастает количество случаев домашнего насилия и всего прочего, да, то есть негативных известно. Mm -hmm. просто это некорректное сравнение, ну, потому что сумма бюджет времени, количество то время, которое люди проводят дома, mm -hmm. оно возрастает в связи с карантином, mm -hmm. и количество случаев насилия возрастает не вот из-за карантина, а из-за увеличения времени. Есть, понятно? И как можно, у вас какие-то мысли были, как этому помочь, или просто как более справедливо нет, пересчитать? Нет, ну, во-первых, во справедливо пересчитать. Во-вторых, то, что я говорил, говорил в одном из, то, что люди, люди, нужно в условиях карантина, сдаваемые за недорогую цену, на месте неработающих офисов, Uh -huh. э, а, пространство, где, для, где пространство для людей для для, для, можно для, семи, для семьи, для семей, то есть, ну понятно, можно организовать, то есть, условно говоря, двухчасовой сеанс не в кино, а человек может погулять в каком-то подобии леса, ну, визу, визуального леса, интерактивного леса, да, послушать пение птиц. Или подраться с кем-нибудь, или не, походить, сделать какие-то физические упражнения. Или, или посидеть один, что тоже понятно. Ну, то есть, вот, как, как, как, как называется, я опять забыл, как называется, это workshop, ну, ну, вот эта фирма, которая предоставляет э, рабочее место, ну, как типа таймшеринга на время Фрилансерам, Ну да, да, да, да. То есть такие же места делать а, для людей. Я не знаю. Да, так. Что то в этом духе? Фрилансеры, грубо говоря, там принтер стоит, кофе дают. Там... Нет, принтер там стоит один на этаже, условный. Не, я принтер я... это условно как бы а, дает вот ну, что-то общее. Там Wi-Fi. Да? Там wi но, в, очень в, помню, мощный, мощный, мощный на стоит. Ну, и можно действительно пойти попить кофе. Ну, и, и, ну, ну я знаю, я знаю. Люди, я, я не помню. Хаб, там слово хаб, по-моему, используется. Какой-то там хаб. Да, да. Ну, в общем, типа... Ну да. <сёк _> такие места для разрядов. знаете, великолепный да. вот этот вульфизм Масяня, да? Вы, вы знаете да. этот легендарный сериал? Ну да. Так они, вы видели, они сделали серию по карантину? Нет. нет. О, это просто гениально. Во-первых, она служит целям разрядки. <сёк _> Во-вторых, там <сёк _> Оказывается, как он с женой уже ходили мимо, мимо друг друга все время. И, и так, уже, опять это ты. <свят> <свят> а потом она сделала такой жест, что на кораблях было принято, если кто-то вошел в конфликт с командой, то что делали, жалко человека выбрасывать в море. Так его сажали в шлюпку и привязывали на длинной веревке. Он мог сидеть один. И что, привязывали, что привязывали? А? Что привязывали? Привязывали шлюпку Шлюп. к, к, Шлюп. к кораблю. Шлюп. Вот привязывали к кораблю. А, а, и на длинной веревке. Как, бы, как бы ничего плохого не сделали, но не мешал уже другим людям. И другие люди ему не мешают. И жена говорит: Боже, вот, вот, говорит, это хорошая обыча, я э, при, придумала, что мы так отдельную комнату должны выделить. И говорит, вот вот, вот уже у нас есть оборудованная комната. Говорит, чур, я первая. И убежал. Да, да. Ну да, понятно. Его всем надо смотреть. Я, кстати, его не видел. Если в Масяне карантин ведете, я уверен, что Google его вам показывает. Вот. Ну, хорошо. То есть, это... Такую идею вы обсуждали. Или еще были какие-то интересные? Нет. Идея была все-таки в том, чтобы для... То есть, мне... Я как бы запомнил, что, то есть мне кажется важным, Алекс давал несколько диаграмм о том, как развивалось по секторам, то есть какое падение происходит по секторам, по-моему, в, в Штатах, Давай. в Штатах, Германии. если я не помню. Да? Или я в Германии посмотрел уже независимо вы имеете в виду... Есть... Это данные а, по штатам. А, а это альфа, это, я это помню. Это, это, это данные по штатам. Я сейчас постараюсь это, это вытащить. Сейчас, минуту. Но, но, но, но, но, но это приводит к нам вот, вот удивительным образом. Ведь это могло бы без разрушительных, а наоборот с позитивными, с позитивной стороны э, привести к, к расцвету левой идеологии в хорошем смысле этого слова, потому что вот эта идея, что общество может хорошо жить не увеличивая производство, это их как бы одна из центральных идей, да? И, и ну тут да. идет производственный вот. спад. Вот. вот. Вы, да. Видите, Михаил? Видите, да, видите, да. Я, вот. я уже пришел, да. Тут много информации, да. И, и что, вы, вы комментируете, потому что такие люди... А, как, понятно. Это порван... насколько, насколько эффект, эффект, вот, э, э, скандарт, точнее, эффект карантина, в общем-то, а не вируса. Это карантин по, по индустрии. То есть первое, это, первая диаграмма А это импульс, то есть занятость. Ага. И вот. что по Паси, да, ну, мои, конечно... Паси x это кибер, называется, смотрите, называется блок -то, то есть в да, какой степени э, люди... какой степени используют это, должны взаимодействовать друг с другом. То есть кто не может работать удаленно. Вот. Второе это на бирже, как влиять на биржу. Uh -huh. Так, стрелки. Стрелки это означает просто показывает на точке, это не направление. понял. Uh -huh. uh -huh. yeah, вот. Значит, это, это вот первое, это годовое, второе, это второй квартал, вот это C, uh -huh. это второй квартал, D это третий квартал, и это четвертый квартал. А дальше G, это вообще полные доходы по отраслям на 2022 год. Mm -hmm. вот. Кстати, все, все долгосрочно, поскольку тут вроде как и предсказание, что у нас 4-5 лет, в общем, понадобится, чтобы возвратиться к тому уровню, который был в прошлом году. Ну да, есть, будут прививки, дай, дай бог, чтобы все все хорошо. Не, нет, и не только прививки, когда даже все это там успокоится, то есть возвращение к этому, это вот. Кстати, кто-нибудь знает, какая ситуация с вакциной? Я, то есть, что-то новое мне, потому что Активные слухи стали ходить, что... Прости. Через два месяца будет готовы... И не осенью уже хочет Макс массовую вакцинацию сделать? Ну, это... Э, не очень я, я уже, я перестал, честно могу сказать, я перестал особо обращать внимание, потому что, вы знаете, я помню, когда вот со СПИДом каждые три месяца говорили, что вот создали что-то такое, новую вакцину, там, какая то там, какой-то прорыв. Потом потихоньку про это забывалось, и потом опять начинался этот цикл. Ну, да, ну э, вот когда создадут, а будет опробовать, произведут, запустят и, и так сказать, сделают тесты, тогда, в общем, то можно будет что-то говорить. А дальше, в общем-то, это когда люди выдают желаемое, действительно, ну это как хорошо для психологии. А, то... Ну то есть ничего нового? Нет, я просто хотел. Нет, ну там все время. Я... Ну, то есть это хорошо, то есть мы, мы, как мы как трое это на данную поспи. секунду можем не, не смочь подвести итог нового. Да. Меня волнует да. другой, ведь общество богатое, а общество сейчас намного богаче, чем было там 50 лет назад или, или больше. Э, нельзя как-то так устроить, чтобы люди были счастливы, даже если объемы производства не вернутся. Во-первых, вы, да, вы знаете, наверное, можно, поскольку, грубо говоря, они в деньгах счастье. Но... Это... Смотрите. Э... Ну, ну, вы, вы хотите что-то сказать? Я, я, я просто хочу запомнить еще одну тему. А, вот да, эта жизнь, раздача жизнь, да. денег, которая началась в Израиле всем, на самом деле, это подготовка к гарантированному, психологическая подготовка к тому, чтобы люди поняли, что может быть гарантированным. Следующий шаг, надо будет сказать так, вот мы всем раздали, а теперь вы же понимаете, денег не хватает, но вот те, кому не нужно, ну заплатите в налоги немножко больше. Ну хоть, чтобы та сумма вернулась, что вы получили. Для начала, как второй шаг. Ну, вот я, я могу сказать, в Англии уже, которая, кстати, в очень во многом параллельно Израилю идет, ага. с ними меры, которые в экономической области и так далее, там сейчас создаются голоса о том, чтобы вообще неплохо вывести налог на, э, на активы, скажем так. Да. Есть, и уже говорят по поводу налога на наследство. Который были годы, да. вот. Да. вот. То есть а, э, э, к чему а мы идем? А, это... а что? такое активы? Это просто сбережение. Это все. Это, не, это все что у человека есть. Это все, что у человека. А активы это все, что у человека есть, да? Да. Я понял. Mm. Э, ну, видимо, может. Да, может сложная ситуация. Может есть быть. ликвидные активы, есть неликвидные, но вообще вот налог, ну, ну, налог на богатство тоже, что называется. Ну да. Но он не должен а быть... Банк... Он, кстати, может быть довольно маленький. Он может там быть, может, одного процента хватит. А в Англии, я думаю, что в Англии не было ради налога на богатство. На богатство? Нет? Ну. А где то, а где -то же... Где-то же был на... Нет, я понял, что это... Нет, Нет это... во-первых, во он есть в мусульманских странах. Вот это закат, так mm -hmm. называемый. Закат mm -hmm. это не налог на доходы, это налог на общие активы, на, на богатство. Александр нам рассказывал. Да, да. И это, по-моему, там, это 2,5%. 2,5% это не нашего дохода, а от того, все, что у вас есть. Включая там недвижимость, и так далее. Ну, да. вот. а его ну, это, кстати, не это не отдель, не это не отдельная история. Потом много экономических вещей возникает, потому что человек э, с маленькими текущими доходами может жить в своей квартире, допустим, которая очень дорого стоит. Да? И тогда... И вот это придется, ситуация, которую мы в Германии, например. Когда э, то, что человек снимает квартиру, когда ему обходится, очень дешево. Угу. И большую часть своих доходов он, так сказать, живет в свое удовольствие. Актив, А реально актив у него не так много. А, а с другой стороны, человек может быть пенсионного возраста, даже ну, он скромный, он не, не заработал большую пенсию, но его квартира, в которой он живет, она очень дорогая. В Иерусалиме, допустим, сплошь и рядом эта ситуация, да? Ну да. И ну, да. тогда что, придется ему сказать, что у тебя нет денег платить на налоги. тогда государство становится постепенно совладельцем твоей квартиры. И ну, когда да. ты ее будешь продавать да. или передавать да. наследникам, то а, так... Такой-то процент должен будет передан государству. Вот, позвольте, позвольте маленькое замечание. Я, да, может да. быть, когда-то вы отвергли, да, то есть частичная национализация мелких бизнесов, чтобы они не страдали. Да? Частичная национализация можно производить, ну, и не только мелких, на самом деле, можно производить ваучеры, условно говоря. Да? то есть выпускается на какой-то мелкий бизнес 100 ваучеров, 100 шекелей ваучеров, у которых есть две функции. Во-первых, государство забирает их каждый год или каждый какой-то налоговый период. Их можно... Заб... То есть, подожди, не, нет, не так. Это подарок, который государство дает дает э, владельцы бизнеса. Да? Из этих э, т, оно оценивает его вот такой суммой. 100 тысяч шекелей, условно говоря. Он из этой да. суммы может расплачивать налоги. Часть, это надо посмотреть, а часть он может продавать. И тогда владельцы недвижимости, владельцы богатства, владельцы имущества могут этими ваучерами я, я условно их называю, ваучерами просто потому, что есть опыт, да, советский, mm -hmm. э, советско-российский, да? и тогда эти ваучеры котируются, они покупаются с дисконтом, естественно, и выплачивается государство, то есть таким образом у нас замкнутая переработка этих ваучеров. Ну, а как это связано с... На, э, с, на с налогом еще раз налогом на имущество это связано да, вот с человек, человек допустим живет в Иерусалиме квартире которая стоит 2 миллиона шекелей ага. а, так, положим на затратили. него в самом плохом случае на эти два миллиона шекелей да, э, на него идет налог да государство Он говорит, лежит... что я не могу, у меня нет денег, тогда государство говорит, тогда я буду быть твоим Нет, а это как раз самое, плохо неотчуждаемость имущества. Он тогда свои деньги, личные деньги вкладывает, покупая с дисконтом эти ваучеры, которые он расплачивает. То есть он платит Что, в итоге не 2000, нет, него... не 2000 шекелей, а с дисконтом 50 и он платит 1000 шекелей тысяча владельцы владельца двухмиллионных квартир должна быть. Нет, в том-то и дело, это может быть да. совершенно бедный человек, mm -hmm. квартиры эти стоили довольно недорого там 20 лет назад или, или 30 или 40 лет назад. Не знаю, почему. 70-е годы это есть, рынок, сегодня... сегодня... рынок, сегодня... сегодня... сегодня... очень есть, можно, здесь... можно я сейчас скажу сегодня... один момент? Сегодня бедных людей в Иерусалиме, которые живут в своей трехкомнатной квартире, да очень много. Пожилые люди, у которых дети разъехались, да, они живут в трехкомнатной квартире, а доходы у них совершенно маленькие и среди религиозных такие. Есть. В общем, можно, можно на самом деле можно посмотреть, как, что происходит в Америке. В Америке уже сейчас выплаты налогов, налоги на недвижимость то есть, которые это забирают, местные налоги, они превышают все выплаты по э, ипотеке, то есть, Машканта. Общая сумма выплат налогов. Но, но это, не, это не городской налог, да? Или это как городской налог? Это, это, это, это, это городской, то есть, это, это, это, Потому что это немножко другая категория, Не, Нет, это налог, местный налог, местные органы власти, именно налог на недвижимость, тех, кто проживает в данном районе, кто владелец этого, этих домов, это финансируется, например, образование и так далее. Большая часть местных расходов финансируется таким образом. Общая сумма, которую собирают за счет этих налогов, превышает ту сумму, которая уплачивается по ипотеке. Александр, я вас полностью понял. Вы повторили то, что я уже понял. У меня вопрос. В Израиле мошкантов все-таки довольно близка к этой категории. Mm -hmm. Я ошибаюсь. Это нет. И имеется в том, что... Нет. В Израиле соответствующая наука это Арнон. То есть, грубо говоря, ну, вы... Я оговорился. В... В... Переводя на, на, на израильское... Я оговорился, израильский... извините. Интересно. Конечно, Арнона. Арнольд... Арнольд... Арнольд... Про Арнона рассказал. Арнона, конечно, Арнона. Конечно, Арнона. Правда, она идет просто с площади, но будем говорить, что площадь, она примерно соответствует со цене. То есть... говорить об одном и том же районе. Ну да. То есть, она может быть... Но если она будет большой, то, ну, никуда не, не, не деться тому, кто владеет очень дорогой собственностью, но у него нет до, доходов, Ой, вы, вы знаете, все-таки мы играем с огнем, да? Тут очень, легко. очень С очень сильным огнем. Да. Вот сделать так, такие вещи, но путь такой, который не всколыхнет население, это, да, как эти говорят, вот хлеб на, на дотации, давайте по справедливости уменьшим до, дотацию. Вдруг, вдруг революция началась. Это про что вы сейчас говорили? Про да, да, да везде. И если вот взять налог, на который платят особенно люди умеренного до, дохода или небольшого дохода, то это путь к революции. Да, если его... Ну, в общем, да. В общем, да. И, и, и вот что, что получается? So, а их, их придется исключить, да, те, кто обладает большой собственностью, но не имеет текущих доходов. Ну, и очень, очень, очень сложно. По-видимому, что происходит в Америке, я могу сказать, люди, люди должны люди продают квартиры и приезжают в более дешевый район. Да. да. Но это, видно, постепенно происходит. Вы, вы, вы же не хотите сказать, что Нет. этот налог вот сейчас сильно возрос в последние месяцы? Америка все-таки при всем при том, американская модель социального поведения вообще она немножко осознана. Ну, мне кажется. Для американцев э, э, Нет, она, конечно, особая налоги. Э, э, то есть нету, нету такого, нету в таких я, я не знаю, в, Изра... в Израиле все-таки не, не, не так. Мне кажется. Мне кажется. Нет, в Израиле, конечно, не так. В Америке особенность, например, что, то, что люди, то, что выплачивают вот, по, по ипотеке, Машканту, вот, это, эти суммы, они э, спи, с них не берутся налоги. С них как бы списываются. Александр, может, хотя бы временно остановим шеринг, потом вы вернетесь. Ой, знаете. да да да да Мы видели друг друга. Да-да-да, у меня перескочило на другое. Сейчас, минуту. Да-да-да-да-да. А что это за такое интересное? Или, или давайте... А, а, это Vogue, -то, что вы давали. Ну ладно. Это, мы, да, да, это я выдавал а, это самое, да. Тема с Америкой действительно она очень важная, потому что американцы на самом деле очень много платят. Ну, только это называется не, не налогами, а другими словами. Там, где-нибудь в Швеции. Ну, это, платят не, платят это не важно, как это называется, науки, но можем... а, платит за образование и за медицину большие деньги, да? Но в сумме с да. него. Берется не меньше, чем с шведа на, на эти же цели. А это действительно так, Алекс, что выплаты вот на, ну, на страхование, я понимаю, кстати, на мой взгляд. они сильно, Судя по тому, что мне говорили разные люди, что они сильно переоценены, услуги медицинских страховых компаний они нет они не они очень сильно переоценены. сейчас приближается грубо говоря, на медицину и трачивается 20 процентовового продукта да. примерно в два больше чем в два раза чем в израиле так это александр это судьба богатой страны вот если страна богатая да им, у них на еду меньше уходит проценте, да? На, на что, по-вашему, они должны тратить свои деньги? В сумме там получится 100% как ни крути. Я, я могу объяснить. Дело в том, что результаты отнюдь не соответствуют затратам. Это другое дело. Но все-таки... Подождите, Подождите, я хочу сначала поговорить о... И то же самое с образованием. Богатые, но... э, с образованием не совсем. Я могу объяснить, в чем дело. В Америке у себя, у себя. дело в том, что Америка, ну, в принципе, об этом не очень принято говорить, но в Америке, в принципе, у нее своеобразный расовый состав. Есть, и если брать, например, скажем так, белых американцев и сравнить их с да, населением Европы, белых угу. американцы будут лучше, чем кто бы то ни было. Если брать из Азии, азиатов, которые живут, живут равнее с результатами по Азии, они будут опять-таки выше. Если брать черное население Америки, по Африке или по Карину, тоже будут выше. Но в итоге, поскольку у них такая, э, такая смесь, берется опять-таки средняя, ну, в данном случае средняя, мы говорили, средняя температура по больнице. Понимаете? А что... У них ну... разные, разные пропорции населения, но для каждой группы Результаты по Америке, вообще говоря, э, выше. Лучше, чем это для этой группы вне Америки. Я хотел бы вернуться к вопросу, который вы отмели. Если у человека на еду и одежду уходит меньше денег. Давайте отвлечемся от качества. На что у него должны уйти оставшиеся деньги? Ну, могу сказать, значит, что, что в этом случае? На более э, престижную машину. Ну, нет, вы говорите, на что уходит. Вы не говорите, что это правильно. А на что вы по-вашему... Я не говорю, что правильно, а на что уходит. Нет, нет, а. нет, я же другой вопрос. Вы как бы пытаетесь критиковать. А я вас спрашиваю, а вот если правильная, хорошая страна, и у них мало ушло на одежду и на еду, по-вашему, в хорошей стране, в стране прекрасного будущего. На что должны уйти оставшиеся деньги? Ну, скажем так, на самореализацию. Само... Ну, нет, нет. Конкретно. На самосовершенствование. Да. То есть, да, стать... соответственно, связанные э, ну, образованием просто через... Образование. Бывает. О, видите? Опять, мы, мы вернемся к тому, что было. Мы будем обсуждать качество отдельно. Но статьи расходов, вот они и будут. Образование, медицина и хорошее жилье, да? Если у человека мало ушло на одежду и еду, у него больше уйдет на образование, медицины и жилье. Да. Ну все, от чего ушли, к тому вернулись. Другое дело, надо обсуждать, как сделать, чтобы они были хорошие. Но это, да, это, это, это конечно, можно обсуждать, вот, и, э, э, ну, понимаете, я боюсь, что сейчас мы за это время, там, за 20 минут мы это, так сказать, не выдадим полную, это самое, картину, как нужно. Хороший данный. вопрос, браво, браво, Михаил, браво, прекрасный вопрос, в смысле, как? хорошая постановка проблемы. И, кстати, если, если можно просто, я, хотел, я, я не понимаю, куда у меня делать мое изображение я случайно кликнул Мы, мы вас видим. Был свое изображение. А, вот а вас я хорошо. Я, я себя я себя. Я не не важно, да не важно, не важно, Если вы видите, это хорошо. Мы, вы просто, хорошо, вы хорошо, хорошо выглядите. У вас даже руки... загар на лице, видно, что вы гуляете. Я, я хотел просто вернуться, если можно, за, завершая, к теме, которую мы говорили, да, обсуждали, пиетизм, да, да? В германское образование. И ваше, то, что вы сказали, что э, о том, что качество сирот, сирот, ну, те, тех, кто стали материалом для первых педагогических экспериментов, оно изменилось в результате 30-летней вой... войны, э, э, также примерно как качество сирот во время гражданской войны. Ну, то есть Это тех, кто конечно, чем... воспит... воспитанником, я, я просто подумал, я, я постараюсь конечно какие-то подтверждения насколько это возможно но возможно вы правы наверное наверное да то есть как бы вот и если брать среднее качество словно говоря да, понятно что ну, да. сирот который которые, которые те, тех кто попадал абитуриентов э, так сказать сиротских домов Тех, тех, из кого набирал своих учеников Макаренко и все прочее, она действительно mm -hmm. стала отличаться разительно от, от, от того, что было обычно для, для России, ну, для страны, не прошедшей на mm -hmm. Кстати, совершенно непонятно, почему не произошло этого э, в результате вот этого слома, перестройки 90-х годов. Там тоже как бы должны были Слон уехали. А, уехали. Ну, может быть, да. Скорее всего. Дело в том, что в более мирное время, как мы читаем, там у Льва Толстого, у других классиков, если ребенок лишался родителям, он, он воспитывался у ближайших родственников, и был как член семьи. <связываем> <связываем> да, там <связываем> в семействе Ростовых. Кто там был? Ну, это было я забываю, это было довольно-таки богатая дворянская семья. Ну, это, это видно, было принято и у других. Вряд ли дворяне, это приютский дом, если. А, и да даже вы можете взять дру, другой. Сейчас мой любимый при, пример это Илья Ильич. Просто мы сейчас в гвардии Ильича. Облом. Mm. Да, когда он умер, то его ребенка взял на потечение его друг. Этот э, Штольц. Ну, Штольц, да. Штольц взял его ребенка на... Ну, это было понятно, что не, не отдавали. Это отдать в детский дом близкого рода... Нет, не верю, нет это было принято ехать. А вот представьте себе эпоху, когда массовая гибель, не дай Бог, это уже совершенно другая ситуация. Там может, быть, может. То, что угодно, может быть. Ну да, это да. То есть, нет, это везде было. Я понимаю, что и в крестьянских семьях тоже, если кто-то там лишался, сирот тоже брали, в общем-то, родственники. Ну да. А в, а в годы бедствий они вот... А в годы бедствий, извиняюсь, своих, своих кормить нечем. Ну да, и они попадали... В первую очередь, все-таки, я, я говорю о привилегированных. Ну, да, вы, вы наверное, правы. И, и так. Ну, хорошо, да, продвинулись в нескольких, в нескольких темах. Вот, так что, образование нам надо с, с Дворкиным попытаться. Да, если можно спросить, а, или, то, может быть, опять сократит дорогу... Александр, самый давний, близкий, знакомый. Ну да, мы еще да, знакомы... Может быть, он что-то скажет, смысл, может быть, он вынесет вердикт. По И поводу... И сейчас очень горячее, обратить внимание, что сейчас очень горячее время, если этот август месяц этим зарядить, вот вы знаете, когда в Технёне начались по Зуму, буквально за несколько недель люди узнают что будет семестр по Зуму, Начали активно снимать. Мои, мои ассистенты начали снимать видеоуроки. Успели снять первых несколько видеоуроков, а дальше оно уже идет уже по, по цепочке. Дальше само, Главное да. было, чтобы было, чем заполнить первые 2-3 недели. Скажем. Дальше люди входят во вкус, и это уже легко продолжать. Ну, да. Требует да. напряжение, но уже стрелка переключена на нужное направление. Поэтому можно меня, вот концентрироваться. Меня да. смущает немножко консерватизм, причем это мягкая формулировка. Ну, пусть будет консерватизм. Кто-то начнет. Нет, не должны все, все начать массово. Пусть будут, Я пусть понимаю, в, в мафете, может, найдутся, или вот действительно, у, у Дворкина у него пр прекрасный круг, у него и активисты и преподавания. И в Израиле, и в России. Такие Россия, да, да. продвинутые педагоги. У него же была эта конференция несколько месяцев назад, но ну, высочайшего уровня по педагогике. Угу. Ну, давайте тогда это самое с ним подойдем. Хорошо. Или как вы хотите, по идее, надо взять, позвонить ему.